Представляем вашему вниманию проект ProfitStar. ProfitStar – это самый грандиозный и современный способ достойно заработать в интернете. Мы разработали уникальный маркетинг с прибылью в краткосрочной перспективе и возможностью получения пассивного дохода. С ProfitStar вы получите идеальные условия для построения быстрого источника дохода. Результат не заставит себя долго ждать. Что вас ожидает в ProfitStar? Щедрое вознаграждение. Один раз пригласив партнера, вы пожизненно получаете 100% от его пассивного дохода. Доступный вход. Для старта вам достаточно всего 1 доллара. Это меньше стоимости чашечки кофе. Вы также сможете стартовать с 3,5, 8,5, 18,5, 43,5 и более долларов, чтобы еще быстрее пройти путь к финансовой свободе. Минимальные риски. За каждого приглашенного вы получаете 50% от каждого оплаченного им бизнес-места, а затем ровно такой же пассивный доход, какой получает и ваш партнер, то есть по 2,5% от 10 линий в глубину. Вложение окупается уже со второго партнера, вошедшего на пакет, равный вашему. Вы получаете доход на пассиве. Такой маркетинг приносит каждому активному участнику огромную выгоду, открывая бесконечную глубину бинара. И, конечно же, вызывает большую заинтересованность в развитии своей структуры, что впоследствии создает обильные переливы. В партнерской бинарно-матричной программе ProfitStar предусмотрено несколько различных видов вознаграждений, как для активных, так и для пассивных пользователей. Маркетинг состоит из двух программ Basic и «Премиум», в каждой из которых по 5 последовательных бинарных бизнес-мест стоимостью 1, 2,5, 5, 10 и 25 долларов в программе Basic и 50, 100, 250, 500 и 1000 долларов в программе «Премиум». Все 100% поступлений идут в сеть. И вот как они распределяются. Пассивный доход – это 25% от стоимости всех оплаченных бизнес-мест, которые распределяются на 10 уровней в глубину бинара, независимо от того, кем приглашен активизирующийся участник. По 2,5% на каждый уровень из 10. За активность вознаграждения еще выше. Вы получаете 50% от суммы каждого оплаченного пакета каждого вашего личного приглашенного. Оставшиеся 25% – это пассивный доход, равный пассивному доходу партнеров, лично приглашенных вами. Приглашать очень выгодно. При активности доход не ограничен. А также вы получаете пассивный доход на пассивный доход своих партнеров. Разберем на примере активации бизнес-места стоимостью 10 долларов. Вы активировали бизнес-место стоимостью 10 долларов и заняли место в бинарной матрице 50 процентов от вашего взноса то есть 5 долларов сразу начисляются вашему наставнику человеку по чьей ссылке вы зарегистрировались по два с половиной процента то есть по 25 центов распределяется на 10 уровней участникам бинара вашей ветки и два с половиной процента получает спонсор второго уровня это пассивный доход на пассивный доход своего лично приглашенного, то есть вашего наставника. Затем активирует свой пакет приглашенный вами человек. Вы сразу же получаете 5 долларов, то есть 50% за лично приглашенного, а оставшиеся 50% распределяются в сеть как пассив по 25 центов вашему наставнику и на 10 уровней бинара. В левую ногу к вам прилетел перелив. Для вас это пассивный доход. 5 долларов, то есть 50% от взноса, получает спонсор этой участницы, человек, который ее пригласил. Оставшиеся 5 долларов распределяются в сеть на 10 уровней, и вы тоже получаете свои 25 центов. Бинар продолжает заполняться, по 2,5% распределяются в сеть на 10 уровней. И вы, и приглашенные вами партнеры также получаете этот доход с переливов. А когда проявляете активность, и в бинаре появляются новые партнеры, приглашенные вами, то вы получаете вознаграждение, равное 50%, и открываете новую глубину бинара, получая по с половиной процента от пассивного дохода ваших лично приглашенных с 10 уровней в глубину. Пакеты более значительной стоимости открывают для вас более высокую доходность. Итак, на бизнес-месте стоимостью 1 доллар ваш пассивный доход составит 51 доллар и 15 центов, а на бизнес-месте за 25 долларов уже 1279 долларов. И столько же с пассивного дохода каждого лично приглашенного вами. И все эти доходности плюсуются. Чтобы начать получать прибыль, вам нужно сделать всего 4 простых шага. Первый шаг – это регистрация. Нужно перейти по ссылке под этим видео и запустить бот в мессенджере Telegram, нажав слово Старт. Подписаться на канал ProfitStar, вернуться в бот и нажать слово «Подписался». Перейти в меню в раздел «Информация». Здесь видно логин человека, который вас пригласил. Если вы зарегистрировались неверно и логин с не совпадает, до активации пакетов наставника можно поменять. Шаг 2. Пополнение счета. Можно активировать от 1 до 10 бизнес-мест поочередно. Чем больше бизнес-мест вы активируете, тем выше будет ваш доход. Особенно, если вы проявляете активность в построении структуры. Для активации пакетов необходимо пополнить баланс на нужную сумму с кошелька Pay. Это можно сделать в разделе «Финансы». Комиссия на пополнение составит 0%. Третий шаг – это активация бизнес мест. В разделе «Активация» можно скачать маркетинг-план и поближе ознакомиться с ним. В разделе матрицы поочередно активируйте бизнес-места за 1, 2,5, 5, 10, 25 долларов и так далее. Ваша ссылка на приглашение доступна после активации в разделе партнера. Здесь же можно посмотреть статистику их активности. И шаг 4. Зарабатывайте вместе с Star Пассивно и активно. Строите команду, приглашайте активных, ну и не очень партнеров. Помогайте им в командостроении. Получайте доход более чем 100 тысяч долларов. И выводите на пейр от 50 центов до 50 долларов до трех раз в день. Мы не обещаем вам золотые горы, но быстрый путь к финансовой свободе покажем. Здесь только ваше желание решает, как быстро. Вы можете прийти к успеху и к финансовой независимости. Регистрация по ссылке под этим видео. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к человеку, от которого его получили. Заберите свои деньги, присоединившись к Профит ProfitStar. Результат не заставит себя долго ждать. Успехов и грандиозных профитов вам!